Нужны ли друзья в наше время? Если возможно, в любое время зайти в интернет, посмотреть ролик, написать кому-то. Um, как пел Лысоцкий, если, если вдруг оказался вдруг. Uh, друзья? Ну, друзья – это смотря что мы в это вкладываем. Потому что у каждого человека есть какие друзья, друзья детства. У меня есть друзья детства. Еще до, до школы. Ну, вот они, друзья, как они были. Как они были, так они и остались. Прошу прощения, какие-то звуки у нас. Вот. А, то есть друзья были, и друзья, а они остались, но это не имеет отношения. Друзья, они в этой жизни друзья. И родители в этой жизни родители. Но дети в этой жизни дети, а в следующей жизни будут уже другие родители, другие дети, другие друзья. Поэтому это все приходящее, это материальные какие-то вещи, которые в этой жизни, вот они и есть. Но это нормально.